Горит Украина, была и в Донбас. Сегодня писатель начнет свой рассказ. Уроки истории, страшных побед, забыл и безумный бункерный дед. Уроки истории. Страшных побед Забыл и безумный Бункерный дед Великие предки Великой страны Без слов доказали Мир лучше войны Ценой миллионов Жизней своих, но как же ужасно предали их. Ценой миллионов жизней своих, но как же ужасно предали их. И прадед сражался, чтобы не повторять Свободу и мир завещал охранять Мы все проебали в один только миг И слили в сортир, прости, старик Мы все проебали в один только миг и слили в сортир прости, старин. Горит Украина, Россия горит, Сегодня писатель Уже не творит. Уроки истории Прошли мимо нас, Остановите войну, я закончу рассказ. Уроки истории прошли мимо нас. Остановите войну. Я закончу рассказ.